Доброго времени. Суток 15 января. Обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле. Меня зовут Вячеслав. Начинаем с биткоина. Смотрим, он нас немножечко попугал. Вчера буквально, да, то есть я в момент прямой трансляции даже наблюдалось вот этого перелом как бы такого минимального восходящего тренда после чего он как бы пошел вниз очень уверенно к линии поддержки своей, которая расположена на 13 тысячах, и даже пытался ее немножечко пробить. У него это как бы не получилось, и хорошо. И в данный момент наблюдаем мы снова восходящее движение. Как бы с чем это связано неизвестно, ну и вообще сейчас очень сложно предугадать развитие рынка, но пока вот колеблется он все-таки в этих диапазонах между 14 и 13 тысячами, не может пробить сопротивление на 50-м мувинге вот, то пока удерживается здесь, именно в, в этом диапазоне да, то есть мы можем здесь видеть его, вот он раз, два, три, четыре, уже четвертый день удерживается в этом диапазоне пока, как бы ничего не происходит, то есть он то растет, то падает Естественно, рынок весь остальной повторяет за ним движение, практически все монеты это делают. Вот И такая вот еще новость по биткоину, значит, мы все знаем о том, что в прошлом году ну, То есть в 17 там был принят Segwit да, на биткоине. Это одна из вопросов к решению масштабируемости, да, такое минимальное решение вместо хардфорка был принят Segwit. да. Вот. А на данный момент, как бы не все еще, то имеет отношение к транзакциям биткоина, да, там биржи, там кошельки и так далее. Не все поддерживают вот эту вот технологию, Segwit. и, собственно. Заключается еще проблема в том, что сам Биткоин Core, да, то есть разработчики Bitcoin, которые занимаются им Там какая-то вот проблема техническая Поэтому, собственно, и не все поддерживают еще респонденты, не все поддерживают этот сегвит Так вот, Биткоин Core заявили, что они якобы в мае должны уже принять вот этот вот сегвит более, ну, как бы у себя То есть и он будет доступен полностью для всех платформ и, соответственно, они смогут уже использовать именно транзакции с этим сегвитом. Да? Почему так долго это все тянется, ну, неизвестно. У них как бы все долго, долго тянется, все долго происходит у биткоин-кор. Вот. Но как бы там ни было, если кто пользовался сегвитом, ну, то те знают, что транзакции там намного быстрее происходят и с наименьшими комиссиями, чем на вот обычном, да? При обычном короче, переводе биткоина. Вот они а по вот этой технологии Sigvit. Конечно, она в какой-то степени на данный момент может решить вот эти вот проблемы. Ну и многие пользователи еще заспали вопросами именно некоторые биржи там почему вы не поддерживаете Sigvit туда-сюда. Вот они якобы ссылались на Bitcoin Core, что технически это еще у них не совсем реализовано. Вот ну такая как бы особенность. То есть надеемся, что вот в мае и у них вообще там это как бы в середине года направлено более так на увеличение на улучшение вот этой всей масштабируемости сети биткоина и так далее и тому подобное вот поэтому посмотрим как оно будет так эфир у нас в боковичок выходит пока, пока что ничего не показывает но посмотрим вроде как еще ну форк должен еще состояться насколько я знаю то есть все в ожидании пока что Эфир Классик тоже после вчерашнего движения дал Дает движение в бок Я там, кстати, посмотрел Немножко интересно очень по классику У них прям... Работа, работа, работа ведется, то есть все в масштабируемость и достаточно неплохие перспективы, если, конечно, они будут выполнять, все, эта команда разработчиков имеется в виду. Значит, roadmap здесь они представили и свои цели на будущий год, да, получается. А, ну Здесь как бы короткие, короткие цели, то есть да, решение проблем масштабируемости, IoT. это какой-то протокол, я, честно говоря, не знаю, что это, надо будет уточнить. Ну и как-то бы как они там пытаются помочь девелоперам делать приложение под эфир классик да? Ну и там два-три года бета-секьюрити, улучшение безопасности ну и, короче, я так понимаю, с другими блокчейнами взаимодействия, да, или что в этом роде, вот, и интересно, очень у них тут дорожная карта, то есть можно почитать и можно сделать из этого вывода что ребята действительно собираются работать и никто этот проект не бросает, вот, потому что были такие мнения, у многих трейдеров и аналитиков, что якобы эфир классик, но это как бы... Так, лайткоин вот как бы слабость показывает по отношению остального рынка, скажем так, йота тоже. Лайткоин даже в отношении биткоина немножко слабее, потому что биткоин сейчас показывает восходящее движение, а лайткоин как раз идет вниз. То есть сейчас опять у нас такой диссонанс на рынке получается. Кто-то вверх, кто-то вниз. Та же йота... Он тоже в нисходящем движении. Bitcoin конечно, такие, такая же ситуация, практически даже еще и хуже, он больше потерял. А вот Bitcoin гол почему-то начинает давать какое-то восходящее движение. И вот боковик, NEM начал тоже восходящее движение. Там у него они вроде как должны залиститься на Хуоби. Это какая-то биржа. Я не знаю, насколько она топова, но якобы после этой новости дало какое-то движение. Я не знаю, связано ли это с этим или это просто манипуляции, неизвестно. Нео шел-шел-шел несколько дней. Сейчас он снова как бы немножечко приостановился, начинает консолидироваться. Дэш-боковичок после своего сумасшедшего шпиля. Кьютум. Что-то пытается расти Ripple все так же плохо Ну имеется в виду, что он пока что не показывает признаков движения вверх ZEC ZEC тоже Так, Monero вот со, совсем что-то как-то непонятно Ну хотя на 9% вырос Пожалуйста Шел, шел, шел, баз сдал свечку Голем тоже растет А Значит, я так понимаю, что вот вчера, когда на прямом эфире, да, вы там задавали вопросы, в основном все задавали вопросы по трону Ну, я так понимаю, что очень многих из вас интересует эта монета Я как бы вчера так, к ней скептически очень отнюсь, и возможно кто-то не понял прогноза по теханализу, да, так сейчас я его посмотрю значит трон это у нас trx трон смотрю к биткоину так как он к тизеру не торгуется. И вот, друзья, как бы вот такая вот картина. Но ну, я вчера говорил, не знаю, там, может быть, не все услышали. То есть сейчас он вот э, вообще как бы в нисходящем движении. Сил он никакого не показывает по отношению к биткоину. Поэтому говорить пока еще что-то рано. То есть он даже сейчас ушел от своего диапазона нисходящего. Ушел как бы глубоко вниз, скажем так. Ну вот, возможно, отсюда будет выходить. Пока сказать еще ничего не могу. То есть... Никакого роста вот в данный момент не предвидится. Поэтому смотрите на выходе из вот этих вот низов. По-другому сказать никак не могу. Ада. Это которая кардана. Кардан вот в боковичок уходит после своего нисходящего движения пока боковик, ну и такого как бы ничего пока не происходит мое мнение о рипле какое мое может быть мнение, то есть естественно монета сейчас сделала, ну вот прям потеряла много, да, по отношению с, со своим максимумом но как бы там ни было я считаю, что в любом случае она отрастет и даст еще какие-то движения, просто потому что эта монета, она ну, как бы уже сотрудничает да, с какими-то компаниями достаточно именитыми, с банками там, и так далее. То есть э, применение ее, ее технологии уже э, существует и работает. Поэтому вот это вот падение, которое сейчас она показывает, это абсолютно не означает, что она уже закончилась. Вот это лично мое мнение. То есть вы же видите, как сейчас ведет себя рынок. Все абсолютно непредсказуемо и находится в нисходящем тренде. То есть сейчас, это сейчас такой рынок, он не в нисходящем тренде, никуда не деться. Все. То есть мы попали в длительную, короче, момент просадки. Вот. Поэтому нужно наблюдать, как, как он там будет выходить. Вы же видите, что биткоин тоже не может как бы, пробить там свои сопротивления, а все же как бы, зависит от него. Поэтому вот будем смотреть, как биткоин себя будет вести. Если будет подниматься, то я думаю, что остальные альты тоже будут оживать, в том числе и Ripple. Вот. Ну показывала на себя в моменте там, да, сильнее биткоина, но сейчас она слабеет, как бы даже рынка, можно сказать да, Потому что если сейчас кое-кто растет, то она наоборот показывает флэт Но это не означает, что завтра будет рынок падать, а она не будет расти Потому что есть, есть у нее все перспективы для того, чтобы она выросла еще даже до 5 долларов И это в принципе возможно Перспективы по поводу ада ну, смотрите, ну, как бы кардана, да, ворвалась в топ, да, на пятом месте, то есть, ну, как бы монета топовая, монета держится, и я знаю просто, что некоторые даже из разработчиков, ранних разработчиков эфира, они уходили в кардана, вот, ну, соответственно, значит, каким-то образом они увидели в этой монете больше потенциал чем в том же эфире вот а сам как бы график да если мы посмотрим сейчас на вот на coin маркете да то есть он ну находится в восходящем тренде никакого там перелома особо не происходит поэтому монета достаточно сильно я думаю что рост еще предвидится какие биржи поддерживают эфир zero можете зайти на Eferziru.org какую-то ошибку мне дает почему-то MetaMask. Ну короче, какая-то проблема. В общем, из бирж, те, что я помню, поддерживают. Ну, как у них, по крайней мере, указано на сайте, это Bitstamp, это Bitfenix, это Binance, CX, ну, короче, практически все топовые биржи, и Bittrex, по-моему, в том числе, если я не ошибаюсь, практически все топовые биржи поддерживают этот форк, если эта информация подтвердится, опять-таки. Ну, я вас понимаю, да, то есть желание получить монету, почему бы и нет, да. Uh -huh. То есть практически все топовые биржи Плюс еще к тому и кошельки Ether Wallet, там Metamask Тот же и так далее и тому подобное Вот, я понял а, Боковичок вроде бы как вырисовывает Такой диапазон здесь у него тоже на дневке есть а на, а на пятнашечке видно Как бы такое нисходящее движение Ну а на дневке более глобальный Там диапазон Ну как бы нисходящий нет Я бы сказал больше здесь вот Там диапазон вырисовывается Такой Узкий. Вот он. И вот так где-то. Ну, как бы смотреть на выходе. Сильно ли просядет эфир после форка? Ну, не знаю, не могу не могу сказать точно, не могу быть уверенным ни в чем. Я, кстати, даже не уверен, что он просядет. Потому что вот этот рост, который произошел, это скорее всего не из-за форка. Ну а где там у него уровни поддержки? Давайте сейчас посмотрим. Эфир же перекуплен там просто очень-очень сильно. У него поддержки там первые где-то тысячу вот эту 1300 не будем брать во внимание, да, допустим, ну, где-то на 900, там 1900, вот, вот, короче, где-то вот этот диапазон, можно говорить о том, что это первый из поддержек, да. как бы на 15 тут более низкая, тут где-то 750 такая вот более значительная. А до, до этого практически, ну вот если взять, то можно сказать о 1300, 1300, потом 1000, потом... Нет, 1100, потом 1000, ну а потом уже 800. Вот так вот. Это что касаемо эфира. Ну как-то слабо она ходит, вот если так вот подневки смотреть. Ну, вроде бы на пятнашке еще и более-менее. Но такой, ну, я бы сказал, больше боковое движение какое-то происходит. И причем на достаточно длительном периоде, да, ну, если не учитывать вот эти вот э, там шпили. Вот, поэтому пока ничего не могу сказать. Как-то неопределенное движение по ней именно конкретно сейчас. Друзья, спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что новый обзор крипторынка в ежедневно стараюсь вкладывать до 18:00 по МСК. Напоминаю, что также ведется прямая трансляция в Инстаграм именно этого обзора. Начинается она в 14:00 по МСК. Ссылочка в описании к этому видео. Если не подписались, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите свои комментарии по обзором, свое мнение. И у меня на сегодня все. До новых встреч, пока.